Дейлкью. Кто уже смотрел вот этот выпуск по подсказочке сверху, знает, что Локус практически в сухую победил когда-то мою самую любимую снайперскую винтовку. Можно сказать, вынес вперед ногами и закопал. Но истинные почитатели ДЛК не перестают надеяться на лучшие времена. О, боги колды, смелуйтесь и поправьте подвижность на Дейлкью 33, дабы с ним можно было рашить как с ППшкой. Не знаю, брата-братья, когда это произойдет, но знаю, кто сейчас может оказать Локусу достойное сопротивление. Здарова, мужские мужчины! А ведь и правда, прошлое сравнение Локуса и у меня немного огорчило. Я до последнего надеялся, что ДЛК хоть где-то сможет побить Локус. Но, к сожалению, цифры не врут, и по эффективности Локус все-таки получше будет. Это факт. Но мы особо не будем долго горевать и постараемся сравнить Локус с Бандитом. Что мы знаем про Бандит? В моем представлении это подвижная снайперка с небольшим уроном. В рейтинге не так часто ее можно встретить. В свое время я пытался с ней играть, но лично меня почему-то отталкивает от нее звук выстрела. Мне как-то он не очень пришелся по душе, по первости, но сегодня я откину в сторону свою вкусовщину и проведу подробное, объективное сравнение этих двух снайперов по эффективности. Но сначала напомню о Микосе, который сможет оперативно организовать скидочку на сипишки, если с этим туговато. Микосич еще и аккаунт может бустануть валютой бесплатно, если поучаствовать в его рубрике «Прокачка аккаунта», которую, естественно, можно найти на его канале. Там, если что, еще очень много каких приколов можно словить. Главное – Сделать летс Go по ссылочке в описании. Ну что ж, начнем. Не будем мерзнуть и сразу перейдем к проверке урона в разные части тела. Начнем с локуса. Проверим его дистанцию на 40 метрах без модулей. Ноги, пах, живот по 95 дамага, а грудь, руки и голова по 142. Ну и хочу напомнить, что если поставить магазин на урон, то в зону живота прилетит 142, вместо 95 дамага. Остальные хитбоксы без изменений будут у этого боезапаса. Так, это запомнили. Теперь чекнем урон бандита. На 40 метрах, без модулей, ноги 75 Бах тоже 75, живот 75, грудь 112, руки 90 и голова 112. У бандита только две зоны ваншота на 40 метрах. Это грудь и голова. В то время как на локусе на стандартном боезапасе их три. И если поставить магазин на урон, так вообще 4 зоны будет. Очевидно, что на дальнюю дистанцию локус попрофитнее будет, но многие из вас знают, что бандит это снайпа подвижная и она хорошо себя ведет на ближних дистанциях. Поэтому я пошел проверять урон дальше. У бандита на 30 метрах будет точно такой же урон, как и на 40 Поэтому проверяем бандит на 20 метрах без модулей. Забегая немножко вперед, хочу сказать, что на 5 и 10 метрах будет точно такой же результат, который вы увидите дальше у бандита. Итак, смотрим. Ноги 90 Пах – 90, живот тоже 90, грудь – 135, руки – 108, голова – 135. Уже, как видите, к нам добавилась одна ваншотная зона на таком расстоянии. Теперь посмотрим локус со стандартным боезапасом. В ноги пах-живот прилетит 95 дамага, в грудь – 142, в руки тоже 142, в голову, естественно, тоже 142. А если поставить магас на урон, то в живот, как вы уже догадались, прилетит 142 вместо 95 дамага. Вот здесь ситуация уже интереснее. Бесспорно, локус выигрывает по количеству вносимого урона на любой дистанции, но бандит сохраняет такие же ваншотные свойства, как и локус со стандартным боезапасом на дистанции до 20 метров. То есть, это нам может сигнализировать вот о чем. Бандит — это снайперская винтовка для ближней и средней дистанции, с неплохой зоной ваншота на небольших расстояниях. По урону бандос, безусловно, проигрывает локусу. Но давайте-ка смотреть дальше на их противостояние. Камеру вырубай нахуй. Теперь давайте-ка разберем их скоростные качества. А именно, темп стрельбы, зумирование и спринт. Начнем с бега. Пока что все будем проверять без модулей. По ТТХ бандос вроде как быстрее локуса, но давайте в этом убедимся лично. Побежали. И как следовало ожидать, локус оказался чуть медленнее бандита. Неплохо. Теперь давайте посмотрим скорость во вход в зум. Так, а теперь немножко замедлим. И здесь бандит чуточку быстрее локуса. Кстати, заодно чекайте их рамки прицела. Видно, что у бандита они потолще будут, и в теории это немножечко может играть против нас. Но по сути это не серьезный минус, поэтому мы его не будем брать во внимание. Просто запомним для общего развития. Теперь давайте поговорим про боезапас и темп стрельбы. У Локуса в стандартном магазине 8 патронов, а у Бандита 6. В характеристиках у этих двух снайперских винтовках одинаковый темп стрельбы. Это очень важно, запомните. Ну что ж, давайте все-таки его проверим. И так как у нас в Бандите 6 патронов, будем замерять скорость как раз-таки до их окончания. А в Локусе 2 патрона оставим. И что мы видим, мужики? Бандос просто разрывает Локус по темпу стрельбы. Кстати, ловите еще один интересный факт. Если замерить время Локуса, когда он будет отстреливать три своих магазина, а это на минуточку 24 пули, то бандит уложится в то же время и отстреляет уже четыре своих магазина, которые в сумме дадут 24 пули. Кстати, взгляните на их перезарядку. Здесь бандит также не оставляет шансов Локусу. Значит, что мы имеем? У нас есть мегамобильная снайперская винтовка с неплохим хитбоксом пробития на дистанции до 20 метров. Если кто-то хочет сохранить эту зону пробития на 30-40 метрах, то рекомендую ставить модуль «Длинный тактический ствол МИП». С ним урон будет такой же, как и на 20 метрах. Правда, если поставить этот модуль, мы немного потеряем во времени прицеливания. Но зумирование все равно останется очень быстрым. Давайте теперь сравним непосредственно боевые сборки на Локус и Бандит, с которыми лично я играю. Еще разочек взглянем на комплектацию Локуса. Знаете, некоторые индивиды мне начинают вот что говорить. Э, зачем ты поставил СМО на Локус, когда можно было взять боезапас на дамаг? Короче, специально для таких шарящих чувачков я отвечу. Смотри, дорогой, этот модуль бесспорно дает нам ваншот в живот, но по другим частям тела он никак не бафает дамаг. Это раз. Второе и самое главное. Этот модуль кушает темп стрельбы и кушает скорость прицеливания. Поэтому для моего стиля игры этот модуль больше негативный, чем позитивный. Я всегда, когда целюсь, стараюсь доводиться до грудака или до головы противника. А перг о, мне нравится из-за того, что я частенько пробиваю текстуры, где, возможно, прячутся соперники. К тому же делать фас -зумы намного профитнее, когда у тебя хороший АДС. Теперь давайте взглянем на комплектацию я поставил абсолютно все модули на скорость прицеливания, и вот тут я решил взять боезапас. Я хочу напомнить, что у бандоса нет магазина на урон, а только магазины на увеличение боезапаса. И так как у нас в стандартном магазине всего лишь 6 патриков, я решил их бустануть до 9. Этого количества хватит сполна, ибо я заметил вот какую вещь. Когда летишь с бандитом на передовую, то вот эти вот шесть патриков улетают, не успеваешь моргнуть и глазом, а замес зачастую еще продолжается. Но лично меня спасла установка магазина на 9 патричков. Причем этот модуль лишь немножко кушает перезарядку и чуть-чуть берет скорости перемещения. Но этого вы даже не заметите. Можно, конечно, и на 12 патрон магазин взять, но думаю, это уже будет лишнее. Самый оптимал это 9. Давайте теперь, как я и говорил, сравним эти винтовки в сборочках. Урон у нас без изменений. Спринт будет лучше, конечно же, у бандита, как и скорость зумирования. Это говорит о том, что с такой сборкой, где есть 9 пуль, КПД на дистанции до 20 метров за бандитом. Хотя, мужики, с ним все-таки можно играть и на дальние дистанции, если привыкнуть доводиться до зоны пробития. Ну что ж, пора подытожить. Будем присуждать профитные параметры одной из винтовок. Урон, безусловно, лучше у Локуса. Напомню, у бандита свыше 30 метров сокращается зона ваншота. Плюс у Локуса можно добавить зону пробития путем установки боезапаса на урон. У бандита лучше спринт, лучше темп стрельбы, быстрее перезарядка. Из небольших недочетов, у бандита не такое большое количество патронов в стандартном магазине и немножечко пухлые рамки в режиме прицеливания на стандартном скопе. Но это на самом деле все вкусовщина. Мое личное мнение таково. Что бандит это next level в игре на снайперских винтовках. Нужно неплохо уметь делать фазумы на ДЛК локусе, чтобы перейти к бандиту, ибо у него эти мувы мега молниеносные. Бандит снайпа для очень активных воинов, да и локус в принципе тоже, только с локусом еще и менее агрессивно можно играть. А вот чтобы бандит раскрылся полностью, стоит с ним рваться вперед. Брата-брат, это именно тот момент, когда я не могу сказать, какая снайперская винтовка лучше. Поэтому тут придется мне помочь. Узнав особенности и манеры каждой стрелялки, черкани в комментариях свое личное мнение, какая винтовка лучше и почему. Я думаю, всем миром и большинством мы выявим победителя. Обязательно делай сальтушку и в полете зашибай кулакич под данной кинолентой. Я угнал делать следующий материал. С тобой все это время был Огненский.